А вы знаете, какая реклама самая эффективная? Современная насыщенность рекламой привела к тому, что люди избегают ее и не воспринимают. Это ведет к бессмысленной трате рекламных бюджетов. Компания Globus решила эту проблему. Сегодня люди часами смотрят в экраны смартфонов, компьютеров и других умных устройств. И мы взяли эти дисплеи в аренду. Яркая, насыщенная графика на весь экран — гарантированно привлечет внимание любого человека. Поэтому такой подход обеспечивает стопроцентную гарантию рекламного контакта, четкий контроль над бюджетом и мгновенный результат. А главное, видна реакция аудитории, что позволяет анализировать и планировать развитие вашего бизнеса. Получив интересное предложение, люди поделятся им с друзьями в социальных сетях, многократно увеличив охват аудитории. К тому же, создание рекламной кампании не требует значительных усилий. Укажите целевую аудиторию, выберите страну, город, пол, возраст и устройство получателей рекламы, а также используйте расширенные фильтры. Самая эффективная реклама та, которую хочет видеть человек. Мы успешно справились с этой задачей. Используйте эту возможность и получите конкурентное преимущество. Посетите сайт для получения дополнительной информации, или просто задайте вопрос.